Дорогие коллеги, добрый день, Татьяна Юрьевна и организаторы. Я благодарю за возможность значит, выступить с таким докладом. И хочу также анонсировать, что мне помогала в подготовке этого доклада наша, ну, наша сотрудница Артемьева Екатерина Сергеевна. О ценности второго мнения в хирургической практике сказано очень много. Да? И первоначальные исследования, которые решительно поддерживали ценность таких программ, в последнее время значит, стали неактуальны. Да? То есть многие авторы начали сомневаться. Потому что после второго мнения, да, которое может быть не всегда или всегда считается априори правильным, есть еще как бы третье мнение, да? если у нас расхождение. Вот, поэтому... Я привожу данные ассоциации заведующих ну, как бы, патоморфологических лабораторий американских. Да, тут я перевела ассоциация директоров анатомических и хирургических патологических отделений. Вот. Было опрошено, по-моему, порядка 300 центров. И вот смотрите на слайде, на порядка 50% не требуют пересмотра в своем учреждении. В тех же учреждениях, где есть пересмотр, была очень такая большая разнородность, гетерогенность, да, неакадемические центры, примерно в 13% просили пересматривать входящий материал морфологически, муниципальные больницы вообще как бы не просили, и в основном просили пересматривать академические центры. Ситуации показаний к проведению внутреннего пересмотра гистологического материала также очень разные. Иногда требуется пересмотр всех входящих материалов. Это одни центры требуют. За исключением случаев, когда такой пересмотр приведет к задержке, ставящей под угрозу лечения пациентов. В других центрах исключены из пересмотра плоскоклеточные и базальные карциномы кожи и экстренные клинические консультации. В третьих случаях Необходим пересмотр только новообразований. В-четвертых, пересмотр необходим только перед лучевой терапией, но не перед операцией. Вот. Но в целом вот эта ассоциация говорит о том, что академические центры чаще поощряют требования рассмотрения внешних препаратов, чем больницы. И причинами такого подхода считаю, являются многофакторные. Некоторые группы патологоанатомов опасались политического влияния такого подхода. Это, ну, Внимание, это Американская ассоциация директоров. Да? А, в то время как другие были мотивированы соображениями стоимости, кадровыми вопросами или убеждением, что они не смогут значительно повысить точность диагностики при пересмотре сторонних материалов. Большинство академических центров, 76%, требует пересмотра внешних материалов, что может отражать большую свободу от давления со стороны клинических коллег. Кроме того, это отражает большую уверенность в диагностических способностях академических учреждений. Таким образом, второе мнение – это распространенная практика для больниц. Да? И ассоциация вот эта, рекомендует проводить повторный пересмотр патологоанатомических заключений и морфологических препаратов в случаях, когда пациент переводится или обращается за клиническим заключением или наблюдением или лечением из другого учреждения. То есть не из праздного любопытства. Да? Вот я хочу, а что скажут другие? А потом что скажут третьи? Потому что в нашей практике нередка не ситуация, когда на руках у человека там, 4, 5, 6 заключений, и как бы дай бог, чтобы два из них совпали. Поэтому есть определенные показания к назначению второго мнения в нашей диагностике. И что же делать? Да? Какие есть классификации расхождений? Каждый случай пересмотра, то есть если человек попадает на пересмотр по любым показаниям, он должен быть классифицирован в одной из трех категорий. Нет диагностических разногласий. Незначительные диагностические разногласия ⁇ это несмотря на изменение диагноза, выявленные разногласия не оказывают или оказывают минимальное влияние на лечение или прогноз. И вот на, как бы на диаграмме практически 80-90% без разногласий, незначительные разногласия 9%, но есть еще такая... Градация это серьезные диагностические разногласия, когда изменения в гистологическом диагнозе определяют значительные изменения в течение или прогнозе, по мнению патологоанатома, осуществившего второе мнение. И это очень важная история. да, И в общем, то, что мы должны, то, что мы <coughs> должны делать, то, что все боятся, это вот этих самых 2% серьезных диагностических разногласий. Я сделала небольшой обзор литературы. Ну, примерно с 95 -го года есть данные, вот. до 2021-го вот посмотрела. Ну, можно посмотреть, год публикации, ведущие американские или международные журналы. Вот. Значит, 15-й год, я специально выделила это красным цветом, 15-й год. В журнале «Брест» или «Зе люди выявили 20% незначимых диагностических разногласий и 8% практически значимых диагностических разногласий по молочной железе. Значит, в 2016 году 8% мягкие ткани, значимые диагностические разногласия. Посмотрите, немножко раньше... В 1998 году 23% по гинекологической патологии, ги э, значимые диагностические разногласия. Последние свежие публикации, дерматопатология, почти 10% э, незначимых и почти 10% значимых диагностических разногласий. Что это значит? Это значит, что второе мнение как инструмент повышения качества обслуживания или качества диагностики, он очень важный. Я сейчас бы рассмотрела вот эту статью, которую я выделила желтым цветом. Она свежая 2021 года. Ну, поближе выходные данные. Значит, люди проанализировали э, почти 4000 э, заключений да, и э, выявили процент значимых и незначимых диагностических э, разногласий по разным органам и локализациям. В итоге получилось что? что самый значимый процент разногласий — это какие локализации? Это мягкие ткани, это эндокринные органы — почти 9%, э -э генетоуринарная патология, гинекология — 6%. Ну, как бы проценты процентами, но посмотрите, вне, обратите внимание на маленький, на последний столбик. Вот это вот люди, да, это живые люди мягкие ткани, 8 человек поменяли диагноз значимо. Да? И эти люди попросили <связывание> после расхождения первого и второго мнения, они пошли на третье мнение. И <связывание> дальше пошло вот это вот сопоставление первого, второго, третьего четвертого мнения. Понимаете, это такая очень значимая а, а, аналитическая работа. <связывание> и дальше вот авторы этой статьи говорят, что да, в небольшом проценте первое мнение все-таки было более правильным, чем второе. А в небольшом проценте третье мнение, которое было исключало и первую, и вторую консультацию. Поэтому, когда мы встаем на путь этих самых вторых и третьих мнений, это крайне важно а, анализировать. А, что у нас в нашем центре? Значит, с 2022 -го года, с 2021 -го года, два года у нас работает а, референсный центр, про который Евгений науч очень много рассказывал. И вот у нас такая, такое распределение по э, локализациям, сколько всего было. Да? В референсном центре 3,5 тысячи пациентов было в 2022 году, и большая часть, 30%, патологии было представлено, патологии молочной железы. Что касается консультаций, это то, что приходит в институт не по референсному центру а то что вот классическое второе мнение человек приходит в институт лечиться и он ему нужно внутренний пересмотр то есть не онкологии по моему всегда да не было ситуации когда у нас попадает человек с улицы без внутреннего пересмотра вот. И тоже подавляющее большинство вот таких вот внешних консультаций это представлено спектр молочной железы и сосок ну, здесь более подробно можно еще посмотреть. Всего, значит, здесь было извините, всего здесь 72 тысячи консультаций, половиной тысячи консультаций с 18 по 22 год, то есть за 5 лет. В среднем в год 16 тысяч внешних консультаций. Иммуногистохимические исследования. 2021 год, 2022 год, также лидер, это у нас молочная железа. И по, по консультациям то же самое. Молочная железа является лидирующей внешней консультацией в нашем институте. Но если в целом рассказать, более 700 тысяч иммуногистохимических исследований за 5 лет, да, в конкретно в 2022 году почти 150 тысяч иммуногистохимических исследований, из них вот 27% – было, приходилось только на молочную железу но ну, поскольку вот такой вот <coughs> у нас э, э, внимание большое э, патологии молочной железы я сделала вот такой вот маленький слайдик по количеству пациентов да, когда у нас операции внутренние это синенький столбик сопряжены с консультациями то есть внешние консультации и операция когда у нас это было, ну как бы, эти количества должны примерно соответствовать друг другу. Ну и за последние два года добавляется референсный центр, когда приходили к нам не за консультации, а за доп. исследованиями. Вот. Поскольку вот такой вот у нас в нашем центре акцент на молочную железу, я решила все таки внимательно посмотреть, что происходит в мире. И а, под, публикация вот, свежая, февраль 23 -го года, а, это Эги Броги, она эксперт ВОЗ, автор а, ВОЗовской классификации по молочной железе, и в общем-то она представляет... А, свой центр, где она работает, это ведущий американский центр, Memorial Sloan Catering Cancer Center, рассказывает, что у них примерно 14 тысяч случаев, ну, если брать у нас, примерно 10 тысяч случаев, около 8 тысяч локальных, выполненных в э, Memorial, остальное порядка 6 тысяч, внешней консультации, скажем так, порядок э, хирургической и диагностической деятельности ни Петрова и Мемориал примерно одинаковый. Значит, э, у них Брест патолог тим то есть это патологи, которые специализируются на диагностике э, патологии молочной железы, 9 патологоанатомов. И в общем э, также я нашла публикацию, которая сравнивала первое-второе мнение 2004 года. Лаура Коллинс и Стюарт Шнитт — это еще одни соавторы возрастской классификации, это ведущие центры, да, которые вот, в общем, занимаются патологией молочной железы. И что происходит? У них тоже есть расхождение, первое второе мнение. И у нас первая строка — это мемориал 23-й год. Посмотрите, доля незначимых расхождений 8-14, доля значимых расхождений 2,5%. Если перевести на людей, это 403 женщины, которые имели показания к хирургическому видению или не имели, и им после консультации в мемориал либо подтвердили, либо вообще отменились. Но здесь шла больше речь о том, что им отменили эксцизию. Лаура Коллинс в третьем году у нее 1-19% значимых расхождений. Посмотрите, насколько за 20 лет произошла динамика да, и изменение доли значимых и незначимых расхождений за эти 20 лет, причем это ведущие мировые центры. По поводу иммуногистохимии. Очень небольшой обзор. Сейчас как бы, количество публикаций вот по экспоненте нарастает, второе мнение — внешний контроль качества. Я обращу внимание на старую публикацию, это Моген-Виберг, 2015 год, они анализировали свою деятельность в... Нордике, и где они э, рассказывают о том, что false негатив, видите, FN, mm -hmm. э, ложно-негативные пози... ложно результаты по количеству, по хер АК... 2 тестированию э, в... в Скандинавии, ну во всех странах, Норвегия, Швеция, Дания и Еще кто? и Финляндия, было 11% когда они пользовались IVD-инструментами, и до 25% для лабораторных, которые внутри лаборатории были разработаны тесты. Понимаете? И дальше он говорит, если мы будем делать статистику по поводу распространенности заболеваемости и всего остального, назначения таргетной терапии, он приходит к выводу, каждый один доллар, сохраненный или там сэкономленный лабораториями, при использовании более дешевых реагентов, потенциально приводит к дополнительным 6 долларам затрат для системы здравоохранения. И дальше пошло как бы умножение. Нам да? какие-то колоссальные цифры у Виберга приведены. Это по поводу второго мнения, важности внешних контролей и участия в этом во всем. Ну и в качестве заключения скажу то, что рассказала Эгги Броди. За последние два десятилетия произошли кардинальные изменения в подходах к планированию лечения пациентов с доброкачественными и злокачественными образованиями молочной железы. В то время как в прошлом эксцизия выполнялась в плановом порядке, то в настоящее время деэскалация хирургического этапа принята для пациентов с радиологически-патологически согласованным диагнозом по трипанобиопсии таких образований, как классическая дольковая карцинома инситу и папиллома без Учитывая низкие показатели обнаружения другой патологии при эксцизии, это как бы один момент деэскалация. В отличие от этого, неодевантная химиотерапия обычно назначается перед окончательным хирургическим лечением пациентов с диагнозом трижды негативного рака высокой степени злокачности или хир позитивного по трипанобиопсии. В этом контексте диагностическая точность и воспроизводимость диагнозов патологии молочной железы именно по биопсии стала еще более важной, поскольку возможность проверить характеристики многих доброкачественных или злокачественных новообразований при изучении результатов последующей эксцизии больше нет. И что она заключает? Вот она человек, авторитет и Говорит она следующую фразу, поскольку диагноз определяет лечение, наш морфологический диагноз определяет лечение необходимости или отсутствие необходимости э, хирургического лечения. По моему мнению, абсолютно важно быть уверенным в правильности диагноза рака молочной железы по биопсии. Второе мнение обеспечивает такую уверенность. Если бы я была пациенткой, я бы предпочла запросить второе мнение. Это мнение эксперта ВОЗ. Благодарю за внимание.